И я О, Ой, ой, ой, ой, ой, А, блять, здесь не умм. Вс ⁇ блять. Не что еще? Надеюсь, что, ещё Я не хочу, как они... Леги, вы... Апи... А? Это всё же такое. Не знаю, дичь, You're good uh, oh shoot god did here bro do Не почти все Всем Н все. все. mm -hmm. Я. Ха-ха. Все Все, у Я Не покупай чего, где Не покупай